Я тебя рипну, если лайк не поставишь. Лайк, сука, ставь! Быстрее я сгазал! Или этот жесткий тип пост тебя снесет с твоего опрессора и издаст такую реакцию в голосовой чат. <свес> я его убил! <свес> <свес> я под себя ракеты хуйнул он умер. Побойся этого трухарда во имя БСТ и Ева. 500 лайков набираем и пойду еще говна сделаю. Погнали! Итак, тема сегодня будет серьезная, и мы без шуточек будем вести свои демагогии. Сегодня я вам покажу, как сделать топового женского персонажа, красивую телку для мастурбации и гайд, как стать трайхардом в 2020 году. Но сейчас реклама, я хочу есть. В данный момент, мой любимый зритель, советую свою группу по прокачке. Но стой, не проматывай, пожалуйста. Сейчас аргументирую, почему именно я нуждаюсь в твоем внимании. Наша группа предоставит тебе достаточно качественные товары и пакеты, от которых ты останешься доволен. И все это довольно по низкой цене. Плюс ты можешь заинтересоваться мод-костюмами. Они, конечно, не настолько топовые, как в моем недавнем видео, но твоего внимания они явно заслуживают. Переходи, ведь тут же ты можешь поднять себе настроение с мемов. Все, благодарю тебя за то, что выслушал, так как на твоем месте я бы перемотал это, но жму тебе руку за то, что не сделал это. Ссылка на группу в описании. Так, давайте начнем с нашего прекрасного женского персонажа. Просто ставьте на паузу и улавливайте моменты, ведь сейчас мы сделаем конфетку. вау вау вау вау вау вау вау вау вау вау вау Какая Чика. Итак, если вам нравится эта Чика, пишите в комментарии. Я бы вдул. Проверим, сколько нас таких. Теперь гайд, как все таки стать Трайхардом в 2020 году. Никак. Ладно, это прикол-пранк. Так как сейчас нам известно, что Ева нету в GTA Online. Все игроки ушли и остались грузщики, опрессорщики и обычные казуалы. И ты, молодой, можешь этим воспользоваться. Если серьезно и говорить по факту, забудь про слово try-hard. Держи в приоритете такую строчку у себя в голове. Лучше возьми листок и напиши. Не убивать нубов, не быть грифером, быть хорошим игроком. Не убивай нубов. Нельзя мочить обычных казуалов просто так. Можно наказать, но без фанатизма. Тех же опрессорщиков. У -у, я его убил! Может быть другая сторона медали и скажете вы, мне не с кем играть и нормальных соперников нет, вот я в сессии ищу, проверяю игроков. То, что ищите, это уже правильно. Но для многих я надежда и я тебе помогу с этим. Если ты спок, я тебе дам достойных ребят для знакомства и игры вместе, практики и прочего. Это место моя банда для подписчиков. Просто отпиши мне в ВК свой ник и мы с тобой уже договоримся. Не будь грифером. Конечно, я бы мог сказать вам, аля, убивайте перевозчиков и пишите в чате это вам за Ева. Так как известно, что перевозчики нажаловались роком за Ева. То, что ванобишники делали легкий путь каждую секунду после попадания. Но ну, чё, они с точки А в точку Б катаются и мы им мешаем. Точнее, санные ванобишники все испортили, а плоды пожинаем все мы. Но если бы я это сказал вам сейчас, то мои слова восприняли бы не так и я бы поймал кучу хейта. В общем, не убивай Нубов, не мешай грузчикам. Наоборот, лучше ищи тех, кто мешает им, и наказывайте данных уаннабишников, кто убивает нубов и перевозчиков. Это уаннабишник Ака Грифер. Эти люди в основном высмеиваются. Надеюсь, ты не хочешь быть высмеянным. Уже не имеет значения, в каком костюме ты гоняешь, это не важно. Но ну, на вашем месте, если бы я хотел из себя представлять что-то в плане скилла, то не давал бы предпочтения черному цвету. Но повторюсь, неважно в чем вы ходите, можете вон у меня костюмов заказать модерских. Топить и наваливать. То же самое по поводу раскрасок. Если хотите, пожалуйста, размалюйтесь, хоть до посинения. Неважно, как вы одеты, неважно, какие у вас возможности, самое важное у хороших игроков это скилл. И как раз если ты внимательно слушал, то я говорил про банду. Пиши мне: вступай и общайся с ребятами, практикуй. У вас после этого не будет соблазна убивать обычных игроков. Так как у вас будет окружение из таких же, как и вы. Будете играть, практиковать, расти в итоге. Как по мне, отличный подход. Приоритет я сейчас отдал бы практике снайперской винтовки в доках либо в Малсе. Военко или же пляж АВ, тут без Ева ловить нечего. В общем, много. Многие ушли из GTA из-за этого. И кто меня давно смотрит, шарит за край, бейби, трэш, хардов и скорплееров. Чего, блядь? А того, блять! Кто новенький и вообще сидит, вылупив глаза, не выкупая, что я говорю. Не вдавайтесь в подробности. Это игроки после того, как его убрали, они исчезли. Их очень мало в данный момент. Сейчас комьюнити распадается просто. Ну это просто нормально, да. Можно прям похлопать там, ай дык-дык-дык-дык-дай станцевать. Ну, можно похлопать, да, я похлопаю. Да что по поводу фримода, можно, как я сказал ранее, искать ваннабишников, которые мешают игрокам. И убивать их, наказывать. Будете в таком случае выступать, как патруль на сессии с мигалочкой во лбу. Как я раньше говорил, лучший вариант это золотая середина. Как бы самое днище в комьюнити, это ваннабишники и читеры, которые вредят игрокам. Особенно на пазгене, там вообще нонсенс. Далее, золотая середина. И вот сюда я вам искренне советую попадать, под эту категорию. Тут и играют неплохо, и знают многие фишки. И самая элита это трайхарды. Серьезно, вот слова Трайхарда без прикола и контекста гейства потому что это потолок там и скилл на уровне и могут вести всех за собой тех же ваннабишников это своего рода лидеры как в плане общения так и игры но у таких игроков есть и свои заморочки скилл для всех нас давался тяжело мы долго шли к этому и когда ты играешь много всех выигрываешь в один момент проиграл все это домой. Это очень сильно сказывается на настроении и порой самооценка падает очень сильно после поражения. Многие не будут отрицать, что они живут этой игрой. И, ребята, вам это не нужно. Серьезно, не суйтесь сюда. Тут не только скилл важен, но и личностью ты должен быть сильный. Вывозить многие конфликты, нападки в свою сторону. Многие этого не потянут просто-напросто. А если ты в этой теме, то ты столкнешься с этим. Это прям 100%. Все, на этом я приторможу. Надеюсь, душевная получилась залупа. И, в общем, ссылка на банду будет в описании. Пиши мне в ВК, попадай в банду и тренируйся. Приоритете на тяжелой снопе в малсе и доках. И помни, держись в золотой середине. Не спускайся до ваннобишников, так как их все хаят и снимают на видео. Затем угорают. Но вот насчет Трайхарда, подумай, нужно ли она тебе. Ведь на дворе уже 2020 год, так что не советовал бы. Вот если бы был бы 16-17 год, туда без проблем. Базару 0. Плюс, тебе нужно иметь высокий скилл. В том что ты оттачиваешь и чаще всего практикуешь например снайперскую винтовку базу dog fight и прочее также вопросы решать нужно уметь его возить треш в свою сторону шутки с шутками но если серьезно это серьезные люди на самом деле как бы это пафосно и смешно не звучало да как бы можно прикинуть то что люди играют в gta да и они воспринимают эту игру очень серьезно но там серьезно люди довольно таки но ну, не глупые сидят конечно бывают индивидуумы и их по большей степени очень много но вот таких вот серьезных серьезных и адекватных ребят достаточно очень мало. Все, короче, я уже затянул с этим видео. Поставишь лайк, не будешь ванаби. 500 лайков набираем и пойду делать новое видео. Также подписку на канал, оформь. пожалуйста, на оформе. Также колокол воткни, как ты будешь втыкать своих противников или ванабишника-нуба на сессии. Потом гордо нести на своих руках нуба, спасенного из пекла. Напиши в комментарии, что ты думаешь по этому поводу. Удачи, мой лютый товарищ.